Так вот, где подрабатывает Человек-паук, когда нашему миру ничего не угрожает. А это тот случай, когда ты так счастлив, что даже ремень лопается от радости. Этому парню сильно повезло, что это оказалась не машина. А вот наглядная демонстрация фразы застрял по уши в проблемах. Интересно, о чем подумала мама, когда увидела своего сына с другом в такой позе. На самом деле газированные напитки это бомба замедленного действия.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 Пишите в комментариях, какие неудачные моменты случались в вашей жизни, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике!